В эфире государственной телерадиокомпании «ЛТР Новости» в студии вас приветствует Юлия Ценка. Здравствуйте. И сейчас коротко о некоторых важных событиях сегодняшнего дня. Сегодня в Оше с участием президента прошел первый телекоммуникационный форум «Цифровой Кыргызстан. Развитие регионов». В городе Ош свои двери открыли две современные, отвечающие всем медицинским критериям клиники – Премьер-министр поручил приостановить работу на урановом месторождении «Ташбулак» до завершения экологической экспертизы. В столице проходит фестиваль «Неделя традиционной музыки». На данный момент на месторождении «Ташбулак» в Тонском районе из области добыча урана не ведется. На месте проводятся исключительно геолого-разведывательные работы – Деятельность компании «Юразия» в Кыргызстане находится под контролем специальной межведомственной комиссии. Кроме того, активизируется разъяснительная работа среди местного населения. Бибоматов, Санбек Улу продолжит тему. Разрабатываться месторождение «Ташбулак» будет максимально безопасным методом. Ураносодержащий песок будет отделяться на специальном оборудовании только при помощи воды, без использования каких-либо химических веществ. Более того, разработка месторождения окажет благоприятное влияние на общую экологическую обстановку района. Дело в том, что тот самый ураносодержащий песок здесь находится буквально на поверхности. И его добыча и дальнейшая переработка будет способствовать снижению радиационного фона. При этом необходимо отметить, что на данный момент вопрос о разработке не стоит. На месторождении, согласно полученной ранее лицензии, производятся только геологоразведочные работы для выяснения количества запасов полезных ископаемых. Уран в промышленных масштабах не добывается. Деятельность компании изучает специальная межведомственная комиссия, в которую входят специалисты всех профильных министерств и ведомств. Сейчас здесь происходят поисковые работы. На эту компании имеются разрешительные документы. Задача комиссии – провести комплексную работу по анализу. ...нести до населения и правительства максимально точную и достоверную информацию. Вопрос о выдаче лицензии на разработку месторождения, о соответственно и начале добычи на данный момент не стоит. Это будет решаться после окончания работы комиссии в соответствии с ее результатами. У сопредседателя специальной комиссии есть свои обязанности и права. Так мы можем и призываем представителей местного населения присоединиться к работе, чтобы деятельность комиссии была максимально открытой. Не идет речь о промышленной выработке. Это небольшой карьер проводится в рамках проекта геологоразведочных работ. Здесь будет отобрана технологическая проба для проведения полупромышленных испытаний. После того, как будут проведены испытания, это место будет приведено опять рекультивировано, закрыто и приведено в первоначальное состояние. Несмотря на то, что и компания, и правительство страны стараются вести работу максимально открыто, в обществе появляется недостоверная и зачастую провокационная информация о возможных последствиях добычи урана. Благо, основная часть населения трезво оценивает возможности и перспективы будущей работы месторождения и заинтересована в развитии горно-рудной отрасли страны, привлечении иностранных инвестиций и улучшении социально-экономического положения общества. Анджо просто. А мне что нечто ему кучу лекчо. А как что Вот что я не ОСО «Юразия» в Кыргызстане – местная компания с иностранным участием. В случае успешной реализации проекта по добыче урана, сырье будет перерабатывать Карабалтинский горно комбинат. В 2010 году ОСО «Юразия» в Кыргызстане выдана лицензия на проведение геологоразведочных работ в отношении урана на Кызломпульской лицензионной площади. Инвестиции компании только в геологоразведочную программу составили более 271 миллиона сомов. В том случае, если месторождение заработает, экономическая выгода для страны – нет еще больше. При полной загрузке этого проекта получается, рабочими местами будут обеспечены примерно 220 человек. Это да, это только на Ташбулаке, на КГРК примерно 400-450. Фонд оплаты труда именно здесь, на объекте, он составит там, не менее 10 миллионов сомов Если мы будем перерабатывать около 2000 тонн, то, соответственно, там два раза больше. Это ну около миллиарда получается примерно отчисление. Это не считая как бы другого вот, мультипликативного эффекта, ну, в плане вот Наим техники, там, прочих услуг э, от местных, так сказать, да, подрядчиков. В любом случае, местные жители, да и все, население Кыргызстана может быть спокойно и не стоит поддаваться тем или иным провокациям и слухам. Ведь в таком важном вопросе, как разработка тех или иных месторождений, государство в первую очередь будет отталкиваться от национальных интересов. Бег Маматасамбекулу, Бег Бекзат Машапов, ЛТР и Сыкульская область.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 «В особенности мы должны учитывать, какое влияние будет на здоровье наших граждан и экологию, и с учетом этого принимать решения. Наша цель – не заработать деньги и пополнить бюджет. Самое главное – безопасность экологии. Это все должны понимать. Мы, государственные служащие, так же, как и граждане, переживаем за нашу природу и здоровье людей. Поэтому вы не должны забывать об этом».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 Я даю поручение ускорить работу комиссии правительства, после чего будет принято решение. Также обязательно в работу комиссии нужно вовлечь депутатов Джорку Кенеша, местных Кенеша, а также активных граждан. Кроме того, необходимо тесно работать со специалистами в области экологии, чтобы определить влияние работы на экологию на подобных месторождениях. Все действия должны вестись прозрачно и честно, особенно когда касается вопросов здоровья людей и безопасности экологии. Если результаты выявят вред здоровью и экологии, то эти работы не должны вестись на месторождении. Но если заключение покажет, что работа на месторождении будет вестись на современном оборудовании, не будет негативно влиять на здоровье граждан, на природу, на экологию, то мы примем другое решение. Не будет решения комиссии, пока компания не предоставит все необходимые материалы, анализы. Ее работа будет полностью остановлена. Только после этого комиссия начнет свою работу. По возможности не необходимо оперативно предоставить заключение комиссии.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 Первый национальный телекоммуникационный форум проходит во главе с президентом Саранесу Орумбайем Джеймбековым. Участие в нем принимают более 600 представителей Ольской Баткенской, Джалабадской областей. Передовые сотовые операторы Кыргызстана, некоммерческих общественных организаций. Президент отмечает, Кыргызстан не должен отставать от других государств. Мы должны построить современное общество и найти свое достойное место в экономике и глобальной цифровизации. Саннара технология, визге, авамеден, суда генерал. Мне нравится, что только Келлер, искерлер, холм, мунутулоганда, пшинишу, генерал, мунусус, волю, волю, волю, волю, волю. Саннара технология, визге, авамеден, судай, генерал, волю, волю, волю, волю, волю, волю, волю, Агалай, глобалдық процессдан артта калбыр чүн, 2010-2020 аяғына чаяйын, төмөмкі милдетдер кынтықсыз адкарлышы керек. Түндік система сарқылу, керексіз процедуларды, жанасы правқылар жоққа чығарану талап кіламын. Анын маалыматтар жанасы документлерді талап кілу токтайын. органдар жанасы жеке форматка алмашады. Memleketlik organlar, geriliktir öz alınca başkar organları, genel bizlet yüzünden tündük sisteme sarıklılığına işleştirdi. Öz ara iş hareketlerinde kagazdı koldanını tok Кыргызстан должен выйти на первое место по цифровизации в Центральной Азии. Такую цель поставил президент. Если мы не достигнем поставленной цели, то цифровой мир останется для страны закрытым, отметил глава государства. Такая историческая возможность дается один раз, подчеркнул президент. Глава государства остановился на трех приоритетных направлениях строительства цифрового общества. бизнес-процесс ТРД, Вендруш, Байнарский сектор, санаретик, трансформация, финансы, банковский сектор, инновации, киргизские, компетентность, атамекендик, кампания, атамекендик, атамекендик, атамекендик, атамекендик, атамекендик, атамекендик, атамекендик, атамекендик, атамекендик, атамекендик, атамекендик, атамекендик, атамекендик, атамекендик,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 3. Санарьев технологий, алары истеп чуга, тошколлык тарды азайту. 4. Был бағыттарды, хищ кашылсақ, жеке сектор бүшін сатуы, Таварлардың жаңы как отметил глава государства, цифровизация Кыргызстана останется основным направлением его деятельности, поэтому лично будет контролировать все связанные с ней вопросы. В этой связи глава государства остановился и на вопросе тендерного скандала в ГРС и призвал не делать поспешных выводов до окончания подробного расследования инцидента. Но оно обязательно будет доведено до конца. До этого к здатке хоромал до. Вул хомда обдан, мы до резонанса жраты. Имен хомшу той фикрине, чон сиурматменен, арде мемле клям, агар якса клям. Бизин плесте жеранду хом обдан кушту жерандалус. Мемле кети меседе ге хайдиге мемле килва гандыг бул Таширимберет, таширимберет, бюро, тендер, налясный дар, талас, тарастар, мунаджиру, джин, тарастар, мунаджиру, мунаджиру, мунаджиру, мунаджиру, мунаджиру, мунаджиру, мунаджиру, мунаджиру, мунаджиру, мунаджиру, мунаджиру, мунаджиру, мунаджиру, мунаджиру, барна бирдей. анда Политическая воля президента имеет большое значение. Политику цифровизации страны сегодня поддерживают представители всех крупных операторов связи Кыргызстана, крупнейших операторов мобильной связи страны, а также IT-компании, которые отметили, они чувствуют поддержку главы государства. Обмен мнениями о ходе процесса цифровой трансформации в стране и участие в этом мероприятии президента доказывает, что у него есть политическая воля, мы, безусловно, поддерживаем цифровую трансформацию. Мы у себя в компании Билайн Кыргызстан, наверное, одним из первых среди частного бизнеса запустил цифровую трансформацию. Это на самом деле, вот как господин Дастан Дугоев сказал, что это не просто нужно привести, поставить компьютеры. Это и образ мышления внутри, это подход к тому, как, как реализуются услуги клиентам. То есть это целая система взаимодействия. Да? И в эпицентре этого всего стоит клиент. И именно важная составляющая всего этого – как клиент в итоге получит сервис? Да, в рамках цифровизации мы поддерживаем, естественно, всю политику государства, в плане того, что мы должны развивать регионы, мы точно так же идем в развитие регионов вместе со всей страной, и в дальнейшем как мы планируем покрыть своей сетью и показывать высококачественные услуги по всей стране. Сегодня в Кыргызстане уже успешно работают несколько цифровых проектов. «Умный город», «Безопасный город» и «Единое окно». Позитивные результаты от их работы видны в каждом регионе страны. Аукционы, связанные с земельными участками и перераспределением земельного фонда, будут проходить по цифровым технологиям. Их результаты, участники и подготовительные этапы будут видны всем в электронной базе данных. Все будет прозрачно, и это само собой устранит недовольство. «Политику президента мы поддерживаем. Цифровизация Баткинской области, отдаленных районов страны означает, что Кыргызстан продвигается по пути развития цифрового общества». Сегодня в развитии регионов цифровизация остается главным направлением, подчеркнул Сорумбай Джеймбеков. Он обратился к местным властям с призывом принять активное участие в цифровизации страны, в том числе и личным примером. Глава государства отметил, контроль и господдержка в этой сфере будут усилены. Год развития регионов и цифровизации страны из госказны на эти цели выделено более 4 миллионов сомов. Münisipal'dık mülkdün elektronik rejesteri. Şağırın elektronik kartası yahtığı Dolborlar Dayardalı'da. Koğuksuz Şağır Dolborlar'ın alkağında 84 video kameralarını unutup atayın kırdaldardın başkarı bor boruna koşuldu. Şağır içinde 38 kilometre optovaloklu kabeli tartıldı. Kabeli. Demek gercilerinde gergülültübirlik öz hareketiminin özgürlüğüdür. Cescabulut, Bolgan'ı, Cilifti Birliği'nin jetekçilerinin bunu çak sözleştirdi hareketleri gerek. Buna balıkçı şağrı 49 milyon var. 130 milyon bütçesi var. Bütçesi var. O zaman Murunku Meclisinin demir kesimine, demir kesimine, demir kesimine O sol mert düşündükten, o sol geride erken işkellerden başını biriktirip, memleket organlarının başını biriktirip, buna bir cokorada birlik etkendi, ceklendiği ceklendiği ceklendiği başka da işlerdi, buna baştavadık. Buna balıkçı sağırının özünün misalında gerikliği birlik, budan cakşı bizzet var, sağırlar var. Aile hükümetler var, datacıdan çıkan. Специалисты объясняют, цифровизация – это не просто установка новой техники и продвижение технологий. Это коренные изменения госслужбы. Человеческий фактор будет устранен, а значит исчезнет коррупция. Население будет обслуживаться качественно и прозрачно. Все это направлено на изменение и улучшение жизни внутри страны. Государство, бизнес и гражданский сектор объединились в задаче ускорения цифровизации, активном строительстве и обеспечения населения надежным и доступным интернетом. И в э, э, год развития регионов на самом деле для цифровизации э, нет понятия регион и не регион. Для услуг связи, для цифровых все регионы одинаковые на самом деле. И нет здесь разделения удаленные, ближние и так далее. И доступ э, все государственные услуги. Медицинские образования, развитие экономики, экспорт все должны быть доступны для населения в равной степени. Главная задача при построении цифрового общества – подготовка грамотных специалистов. Сегодня в Академии управления президента создан специальный центр, который уже до конца этого года выпустит 3800 специалистов в области цифровых технологий. Также президент поставил задачу открыть инновационные школы в каждом регионе страны, где будут углубленно изучать информатику, математику и иностранные языки. «Планируется запуск программы «Цифровой регион». Население будут обслуживать в единых окнах. Также устранят коррупционные риски. До конца этого года мы создадим центры хранения цифровых данных. Также платежи можно будет осуществлять в электронном формате». Обращаясь к участникам форума, президент отметил, необходимо обратить особое внимание на цифровизацию общества. В осуществлении этой государственной программы он призвал гражданское общество и передовых сотовых операторов, а также IT-специалистов работать в тесном сотрудничестве. система не бездельно «Такую систему, кроме сферы образования, мы будем внедрять и в сфере здравоохранения. Это электронные карточки пациентов. Информацию можно будет оперативно передавать из региона в регион и другие нововведения. Цифровые технологии активно внедряются как в центральных, так и в региональных клиниках». Как подчеркивают представители крупнейших компаний связи, они поддерживают политику президента о цифровизации и выступают с инициативой о ежегодном проведении таких форумов. Президент Сурумбай Джеймбеков ознакомился также с подготовленной к форуму операторами сотовой связи Кыргызстана выставкой о мобильных услугах.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 Высококвалифицированная медицинская помощь стала еще доступнее и ближе. В городе Урш свои двери открыли две современные, отвечающие всем медицинским критериям клиники. Мероприятия прошли с участием президента. Выступая на церемонии открытия, Суранбай Джинбеков отметил, что государство ставит цель увеличить в регионах современные школы и больницы. Подробности у наших корреспондентов. Президент Сорун Баджинбеков сегодня официально открыл новую суперсовременную больницу. Главу государства восхитило ее оборудование и внутренняя отделка. Ведь данными центр не только соответствует, но и в чем-то превосходит зарубежные аналоги. Полиция была построена за счет гранта с китайской стороны в сумме 23 миллиона 800 тысяч долларов. Строительство завершено. Внутри все самое новое и передовое. Это многопрофильный стационар, где можно лечить практически все болезни и проводить сложнейшие операции. И уже в ближайшие дни примет своих первых пациентов. Врачи новой больницы лишь мечтали о таком количестве суперсовременной аппаратуры. Встроенные камеры, мониторы высокой четкости, хирургические столы, где можно делать сложнейшие операции, да такие, что пациент уже через пару дней может пойти домой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 Мишке коварп, баска велкодурга коварп, уварол, карзаттарды getirип, барган биздин мекенде стеруус. Азамет абдан куп, мана бүгун, мана ушунда клиника, манад шуатханна мен да абдан фанстаман. Мен буга чейнертменен Кыргызстанды саналат стеруго инча форумга кадш келдим. Абдан жаксу форум болду, ошол форумда да Bizden salamattık, sakta o mekânelerin sanarık boyunca, bizim elimizde, çarpı mekandaşlarımızda, medisiyelik hızmalık örgütüde, cakşı şart gücü boyunca, bürokratyalık meselelerdi halı taştı boyunca, cakşı meseleler karaldı. Buna bul boyunca iş kete başladı. Menişelenin buyursa, bu klinika, bu zaman bu kompleks, bir ile yerel halkı cevap vergen, для покупки в одной очереди один человек prediction, с длительства Я что Я хочу, на то что может быть уже суще세요. Мы стараемся, начнем в этот день глава государства посетил еще одну клинику – это международное кыргызско-турецкое медучреждение. Новое оборудование здесь представляет собой последнюю слово техники. Оно было произведено и привезено из Америки. Теперь жителям юга страны не понадобится ехать за рубеж для лечения. Доступное лечение. Новая больница официально открылась в городе Ош и имеет особый статус статус международной клиники. В медучреждении умеют не только лечить, но и обеспечивать рабочими местами жителей. В данное время в больнице работают около 150 специалистов. Больница оборудована всей необходимой техникой, передовыми технологиями и даже имеет свою лабораторию. В новой клинике жители смогут получать качественные профессиональные услуги. Медучреждение делает упор на лечение глазных заболеваний. «В биохимической лаборатории общий анализ крови осуществляется по 20 параметрам. Ну а этот аппарат может произвести тест таких заболеваний, как ВИЧ, СПИД, гепатит и так далее. Мы также будем обучать врачей из Кыргызстана. В дальнейшем в стационаре будут трудиться около 150 специалистов, 20% из которых – врачи из Турции». Эти стационары одни из современных в Кыргызстане. Круглосуточную помощь здесь оказывают не только жители Машан, но и многих регионов Кыргызстана. Здесь можно будет пройти обследование с помощью новейшего оборудования и на ранней стадии выявить редкие и сложные заболевания. Я сюда приехала, пришла, чтобы вылечить свои ноги. У меня вот четвертый палец, я брала ноготь и заразила. Но я сама медичка, я знала, что у меня сахарный диабет, но у меня заразила. Я куда только не ходила, что только я не делала, никто не, не могла. Потом вот пришли сюда, вот к хирургу, Тайрбеку. Он нас послал поставить этот стент в кардиоазию. В кардиозию там поставили стент. После стента я хожу самостоятельно очень хорошо. Глава государства отмечает, что такие современные клиники должны быть во всех регионах страны. При этом напомнил, что по итогам официального визита в Германию было подписано соглашение о грантовой помощи на сумму 21 миллион евро для создания новой перинатальной службы. В рамках соглашений в Бишкеке, Таласиаше будут открыты современные перинатальные центры, которые будут оказывать медицинскую помощь на международном уровне матери-ребенку. Также отмечается, что в этом году с бюджета выделено 19 миллиардов 600 миллионов сомов, что больше по сравнению по мнению с 2017 годом на одну целую две миллиарда сомов. кубат хончпеку лучше у турбекулу ЛТР город Кыргызстанцы во время взрывов на Шри-Ланке, по предварительным данным, не пострадали. Как сообщили в МИД, департамент консульской службы уточняет информацию. Вчера во время празднования католической Пасхи на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Главной целью атаки стали местные христиане. Полиция задержала 24 подозреваемых. В стране введен комендантский час. По последним данным, число жертв на Шри-Ланке возросло до 290 человек, еще 500 пострадали. В Первомайском районном суде Бишкека прошел очередной судебный процесс по делу комиссии НДС. Суд закончил допрос обвиняемых и перешел к исследованию материалов. Сегодня были изучены с 30 по 34 тома уголовного дела. Судья зачитал допрос инспектора УГНС по Свердловскому району Кайрата Джуманалиева, который был допрошен в июне 2016 года. Согласно его показаниям, УСО «Поларис» импортировала товары из Китая. 8 мая 2018 года был допрошен старший инспектор УГНС по Первомайскому району Асанбеков – так, согласно протоколу, он осуществлял выездную проверку УСО Интеррустрейд на основании предоставленных бухгалтерских документов и таможенных отчетов. Сумма налогового обязательства составила более 400 миллионов сомов. Общая стоимость поставок составила более 6 миллиардов шестисот шестьдесят миллионов сомов. Кроме того, состоялась проверка тяжмаш. Промторга установлено, что фирма импортировала товары из Китая, но в ходе проверки не было обнаружено ни складского помещения, ни остатков товаров. Однако сумма импорта составила 915 миллионов сомов. В связи с чем был исчислен налог с продаж по ставке 1% на сумму 9 миллионов сомов. Недоплата в бюджет по налогу с продаж составила более 9 миллионов сомов, зачитал судья. Сегодня были допрошены также глава ОСОМ Интеррустрейд Байзит Азизбеков и заместитель начальника Северо-Восточной таможни. Мама Садыков, напомним, в 2018 году сотрудники ГКНБ в рамках спецоперации выявили поддельные документы и печать иностранных лжефирм, Причиненный ущерб государству составил более 600 миллионов сомов. Сегодня в судебном заседании суд продолжил исследование материалов дела. В связи с окончанием рабочего времени слушание дела отложено на 26 апреля к двум часам. 26 апреля судебное заседание будет продолжено с исследованием материалов дела. К этому сейчас это все новости. Всего вам доброго. До встречи.